Скажите, как помочь дочери в учебе, чтобы легко училась и чтобы она была влюблена в свою работу. Учится она в экономическом университете. Большое спасибо за внимание. Я всегда говорю такие слова. Оказывается, что для того, чтобы женщине хотелось любить работу и хотелось что-либо делать, у нее должна быть мотивация. То есть она должна себе объяснить, ради чего и зачем она это делает. До того момента, пока она мотив не найдет, это будет считаться для нее бессмысленным. Этот мотив, либо вы должны помочь ей найти, либо она сама должна помочь. Я хочу вам сказать, что для большинства женщин, которые обучаются в институтах, таким мотивом до момента, пока у них не появляется семья, такой мотив они найти не могут. Но в случае, если у нее будут дети, можно ее подготавливать и говорить, что вот у тебя хорошая работа будет, а это а, даст возможность твоим будущим детям жить хорошо и так далее. Одним словом, найдите для нее какой-нибудь мотив.